Я обещала показать, как мы готовимся к международной выставке. И вот показываю. Вали, кстати, нравится. Вот так вот игрушку. Здесь потому что есть дырочки, вентиляция воздух, чтобы проходил. И как раз вот эта палочка с игрушкой сюда очень хорошо вместилась, чтобы ему было не скучно. И хорошо он даже сидит. Здесь у нас сетка. Тоже проходит воздух, замок, расстегивается, и он оттуда выходит. Получилось вообще. И еще вот с одной стороны. Вот мой красавчик, какой красивый котик, умненький. Вот такую палатку выставочную сделала своими руками сама. Там немножко видео покажу, конечно, как я ее делала, но не подробно. Ну, там все, в принципе, понятно, шторки сшила сама, все рассчитала по размерам. И вот эту вот пленку бейкой атласная сшивала, на руках все сшивала, потому что машинка не берет толстые, особенно в два слоя. И москитная сетка вот здесь, вот замок. В принципе, все очень доступно и легко, я думаю. И она еще и разборная, то есть мы когда повезем, она будет полностью разборная. И на месте она собирается очень даже легко и быстро. И потом просто можно оставить ее э, дома, снять вот этот чехол, он съемный полностью. И оставить просто вот как игровая будет для кошечки. Я думаю, это очень даже интересно. Он любит лежать на этом матрасике. Да, матрасик еще сама сшила, конечно же. Все из доступных материалов, в принципе. Я собирала ее из водопроводной трубы обрезали по размерам, а уголки вот эти вот тоже идут для водопроводной трубы, допустим, если у меня размеры трубы 20 мм, то вот эти уголки я брала 25, а вот это пространство, которое больше было я, на трубу делала изоленту белую, чтобы она плотно держалась и вот таким образом собрала эту всю конструкцию. Поставила ее на пол, открыла замок, и Байли прям вообще сам зашел туда и лег. То есть это, конечно, большой плюс, потому что ему нравится. Я, кстати, же не ожидала, что он будет так сидеть под пленкой. Но ему прям нравится, такой домик у него получился. Думаю, я его потом и оставлю вот так в комнатке, где у него лежанка игровая и... Вот это будет у нас вот такая опочивальня у него. Ну, или игровая, как не знаю, сказать. <laughs> в общем, он одобрил. Ему очень нравится. Так что пожелайте нам удачи. Болейте за нас. Увидимся в следующем видео. Да, кстати, обязательно я сниму ролик небольшой, как мы проводим время на выставке. И обязательно с вами поделюсь.